Oh Добро пожаловать, ребят, на 10 этап Формулы 1 на Гран-при Великобритании. И это достаточно долгожданно было Великобритания, поскольку к нам приехала кучу обновлений, три мелких обновления, связанных с ДВС и шасси, и также три глобальных по сути обновления, связанных с аэродинамикой. Соответственно, скорость у нас прибавилась, но вот расход топлива у болидов все равно остался очень и очень большим. Ну, окей, с этим мы будем продолжать бороться, хотя осталось только на модификации на снижение расхода топлива. Но, надеюсь, что она поможет, поскольку после четырех модификаций болид не должен прям так много жрать. Но, похоже, это особенность движков Ferrari. Ладно, квалификация проходила без каких-либо проблем, спокойно первый, второй и даже третий сектор были пройдены без каких-либо проблем. Также и Пьер порадовал он смог и на втором месте, по итогу... Первый ряд стартовой решетки уходит за нами. Потом идут две троса и потом два Редбула. Ну, это, по крайней мере, по результатам третьей квалификации. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Может быть, кто-то возьмет штрафы, может быть, Гасли возьмет штрафы, трос или Редбул. Все может быть по-разному. Все-таки середина сезона и элементов уже потихоньку-потихоньку не хватает. Также в скором времени нам придется брать штрафы за дополнительные элементы, а, соответственно, придется пожертвовать каким-то этапом. Ну, по крайней мере, надо будет жертвовать тем этапом где у нас будет скорость и по крайней мере может быть, в монце мы возьмем дополнительные элементы и будем стартовать с конца старт в решетке ладно старт в решетке у нас первый я второй пергас и третий александр албон четвертый себастьян фетель пятый юис хамильсон шестой вальтреботов седьмой карл сайенс восьмой Чак перец девятый лэнс тролл и десятый Кими райкнин леклер нас берет штрафы херстапин берет штрафы и по итогу они откатываются во вторую десятку также и норрис еще скатился тоже очень далеко. Что же, минус Леклер на стартовой решетке, в начале, по крайней мере, остается только Албан, но это единственная наша проблема на старте. Гас на я очень хорошо стартую, и сразу же устремляюсь вперед к первому повороту, и сразу же отрываюсь от своего напарника, который в этот момент Теряет позицию по отношению к Албану. Албан сразу же неплохо стартовал, атаковал Гасли на первом повороте и по итогу вышел на вторую позицию. После этого, конечно же, он и меня попытался атаковать, но по итогу ничего из этого у него не вышло. Обидно, что Гасли проиграл позицию, поскольку теперь ему нужно будет как-то ее отвоевывать. Но на третьем круге мне сообщают прекрасную новость. Очередной этап и у Албана проблемы с ДВС, что означает, то, что он начинает очень быстро отваливаться в середину первой десятки. Гаслиев тут же прошел, тут же оторвался, позади у Албана также проследила борьба между Феттелем и Льюисом за четвертую позицию, ну а точнее даже за третью, потому что тот, кто выиграет эту борьбу, сразу же сможет атаковать Албана, поскольку он ну, особо вообще не мог ехать, также еще и был уже доступен ДРС, соответственно напрямую без проблем. Феттель проходит, Льюис в свое время не успел обойти Албана, и поэтому бок о бок они начинают бороться за четвертую уже позицию. И в принципе, да, у Торрос, как обычно все идет через заднее место. Один болид сортовал во второй десятки, у другого болит проблемы с ДВС, и вот фиг знает, что вот с Торроса делать. Ну ладно, в следующем кругу Льюис пытается обойти Себастьяна Феттеля, но по внутреннему радиусу пускай Льюис проходит, но... Феттель выходит намного лучше, и по итогу третья позиция остается за Феттелем. На пятом кругу у Албана все фиксится, и по итогу он начинает ехать в своей привычной скорости. Из-за чего мы получаем то, что Албан начинает потихоньку-потихоньку возвращать свои позиции. Льюис тем временем продолжает атаковать Верстаппина, пытается выйти на эту третью позицию, также позади них уже был очень близок к Карлу который также жаждал повоевать за эту третью позицию, поскольку на прошлом этапе ему удалось также взобраться на подиум, как раз таки на этой третьей позиции. Но тут уже подъезжает Албан на работающем болиде Торроса, и без проблем проходит сначала Сайенса и уже потом устремляется за Себастьяном Феттелем, который в свою очередь хотел вернуть себе третью позицию. Но ну а тут, по сути, для него плохая новость, то, что Албан за эту третью позицию тоже будет готов повоевать. Собственно, выход напрямую с Липстрим ДРС, что у первого, что и у второго пилота, но у Албана намного лучше выход получается, и он сразу же атакует Себастьяна Феттеля, и также он пытался обойти Хамильтона, но Хэмилтон перекрыл траекторию, и по итогу бок о бок начинает с Феттеля он проходить поворот, без проблем проходит Феттеля, и устремляется за Льюисом на следующем же кругу, которого он также без проблем проходит, и по итогу война за третью позицию на этом полностью заканчивается. В принципе, как и позиции за подиумом, поскольку я уже был далеко от Гасли, Гасли, в свою очередь, был далеко уже от Албана, ну, а Албан без проблем оторвется от Льюиса и Феттеля. Феттель чуть позже вернул себе четвертую позицию у Льюиса, и причем это так произошло, что за счет Албана Феттель смог оторваться от Льюиса, из-за чего у нас теперь шла борьба за пятая позиция между Льюисом, Карл Сайенсом и Чака Пересом. Собственно, Сайнс пытается обойти Юиса, у него это без проблем выходит. Но была уже в этом одна проблема, то что Феттель оторвался больше, чем на секунду. И, соответственно, тот, кто шел на пятую позицию, не мог открывать крыло напрямую. И из-за этого оторваться он тоже не мог. И поэтому он всегда, тот, кто ехал пятого всегда был под прессингом от позади идущих. Также позади уже Ботс потихоньку начал накатывать. Но по итогу он так и не смог доехать до этой троицы, несмотря на то, что они разочарованно боролись и друг друга замедляли чуть ли не на каждом кругу. Борьба проходила иногда и за шестую позицию между Сайенсом и Пересом. Собственно, в Мэггс Бэггс входят они бок о бок, и Перес все-таки смог отвоевать шестую позицию и, соответственно, плаздарм для атаки на Льюиса Хэмильтона. Уже Ботас потихоньку подкатывал, конечно, также уже был виднелся Леклер, но у Леклера были свои там проблемы в виде позади идущего пилотона, который также его атаковал на этих прямых, и было достаточно трудно оторваться от этих атакующих. Собственно, Перес без проблем обошел Льюиса и вышел тем самым на пятую позицию. Но Льюис контратакует его на старый старт финишной прямой, и бок о бок они заходят в девятый скоростной поворот, и Льюис выходит на пятую позицию. И потихоньку Норис начинает уже атаковать также Переса. Перес почему еще ошибся на торможении. И тем самым дал Сайенсу возможность атаки на Льюиса. Которую он и проводит напрямую перед шестым поворотом. Выходит он вперед, но Льюис смог удержаться бок о бок. И по итогу бок о бок они начинают заходить в седьмой поворот. И уже из седьмого поворота Сайенс выходит победителем в этой борьбе. Но опять же ненадолго. Несмотря на эту борьбу, Ботас почему-то не может догнать эту троицу никак. И начать соответственно их обходить Возможно у Посса также возникли какие-то проблемы во время гонки По крайней мере инженер об этом не говорил Собственно Льюис вернул себе опять пятую позицию И уже опять позади Война шла за шестую позицию За счет этой битвы за шестую позицию Льюис смог недалеко оторваться от этих двоих И тем самым немного себя обезопасить Но опять же ненадолго Поскольку впереди нас ждет прямая После поворотов Мэггц Бэггц И у всех будет возможность спить крыло Собственно, Перес открывает крыло, без проблем, догоняет Юиса, бок, бок проходят, но почему-то все время тот, кто шел по внутренней траектории, притормаживает на выходе. Я не понимал, с чем это связано, почему боты именно так делают, но вот почему-то они решают притормозить. Окей, Перес тем самым вышел на шестую позицию, за счет того, что у Сайнца был плохой выход из 15-го поворота, и уже пытался атаковать Юиса Хэмилтона, который в свою очередь пытался броняться, но в э, седьмом повороте все-таки он уступает Пересу и Перес выходит на пятую позицию. Уже все ближе и ближе финиш гонки. Льюис борется за пятую позицию и возвращает ее, хоть он идет по внутренней траектории, но вот тут Льюис не затормозил и тем самым выиграл себе позицию. И последний круг Льюис уже даже оторвался от Сайенса и Переса и уже Сайенс с Пересом воевали за шестую позицию на последнем кругу гонки. И в поворотах Мэггатс Бэггатс эта война решилась тем, что Сайенс выиграл шестую позицию. От меня не было никаких анбордов, поскольку я ничего, в принципе, не ел в гонке. У меня ничего не происходило такого интересного прям. Я всю гонку просто ехал, и ехал. У так также было, у Албана также, у Феттеля также. Вот как-то так уже с самого начала гонки у нас решились первые четыре позиции. Вот только вот за пятую была прям борьба, борьба, но... Опять же, в основном, там борьба была за шестую позицию и за возможность провести атаку на пятую позицию. А в свою очередь, тому, кто шел на пятую позицию, нужно было как-то обороняться, поскольку напрямых у всех, кто был сзади него, было возможность открытия крыла, и, соответственно, без проблем они могли обойти этого гонщика. Но Льюису удалось все-таки удержать пятую позицию, несмотря на все атаки. Также по поводу Ботаса на последних кругах. Данный товарищ, к сожалению, сошел с дистанции по проблеме с ДВС. Ну ладно, перейдем к самому главному. Первый командный дубль за Феррари у нас получился наконец-то. Надеюсь, мы и так дальше продолжим побеждать и сможем выиграть в Кубке Конструкторов. У Торроса как-то середина сезона не задалась. У Албана, конечно же, по началу гонка тоже не строился, из того, что у него были проблемы с ДВС. Но благо на пятом кругу они уже были решены, и тем самым Албан смог вернуться на свою третью позицию. Леклер не смог этого сделать, вернуться на свою четвертую позицию. Смог он финишировать лишь девятым. Макс приехал восьмым. И как-то вот у Торроза все очень плохо идет. В выкупе, в утра, они потихоньку начинают проигрывать. Мы же за счет этого дубля достаточно много набрали очков и смогли сразу оторваться. Я же уже в личном зачете достаточно далеко оторвался на сто очков Леклера, что как бы говорит о том, что уже 4 этапа у меня есть в запасе, я могу спокойно зайти и еще что-то, и Леклер ли меня догонит. Ну и также Леклера уже потихоньку в личном зачете догоняют. Посмотрим, как будет ситуация дальше развиваться, пока что середине сезона опять же, и все может измениться. Беру глобальную модификацию на снижение расхода топлива, поскольку с топливом борода. Я заливал на полтора круга лишнего себе топлива, уже через 5 кругов, половина этого запаса была исчерпана. Я не знаю, как это работает у Феррари, но оно так работает, что топливо тратится просто в космических масштабах, поэтому надо что-то с этим делать. Надо также что-то делать еще с износом, еще докачать аэродинамику. А на это все нет ресурсов, поэтому надо как-то будет выкручиваться и как-то думать. Либо заканчивать сначала аэродинамику и потом переходить к шасси, либо забить на аэродинамику и качать шасси. Но я думаю, мы сначала закончим аэродинамику и потом уже будем переходить к шасси.